Друзья, это я. И я жил в Ульяновске, но хотел подняться. И, конечно же, я хотел отправиться в Москву, потому что там вся движуха. В 17 лет я сдал ЕГЭ и на следующий день отправился покорять столицу. Да-да, вот на этом поезде. И там была куча заруб, на которых я чуть не откинулся, соревнований и очень-очень много крутых и позитивных людей. Через полгода военкомат меня ждал сильнее, чем Москва. И поэтому я должен был отправиться в Ульяновск. И почти два года, сидя в Ульяновске, я успел даже разрастить себе волосы и сделать дреды. Получив заветный военный билет, конечно же, нужно найти себе на задний приключений и вновь отправиться в Москву. И это тот самый мини влог из Москвы, то, что вообще было в первый день, как это происходило, то, что удалось записать. Поехали! гос друзья, привет! Здесь готовится яишенка из кучи-кучи круг. Просто замешал здесь гречку, овсянку, рис, перловку. Нет, перловки здесь. Короче, много всего замешал. Готовлю рацион Мухаммед Дали. Это видео уже вышло на канале, если не посмотрел, зацени. И сегодня последний день вот на этой квартире, потому что я наконец-таки переезжаю в Москву. Здесь вот это вот все полностью убрать и оставить полную чистоту прямо. Как-то так, вот этот муштатив, штатив, вот я вот так вот еще рисовал. Yeah. Ну и прямо сейчас, как вы понимаете, мы находимся в Москве, и давайте заценим вид. Качался. Капец, от места нет, но зато колбаса. А здесь мог бы быть обзор РЖД кухни, но я криво снял. Нам принесли вот такой вот контейнер. Это все входило в стоимость билета и также небольшой бокс. Давайте посмотрим, что там. Там, собственно, я открываю и вижу макарошки с курочкой, представляете? Также водичка, мятная конфетка, такая милота. Гречневый хлебец, две зефирки. Колбаска в вакуумной упаковке, также мини-наборы, всякие столовые приборы, мини-щетка, мини-полотенца и даже мини-ложечка для обуви. А если ты наконец-то готов получить фигуру мечты и начать прогрессировать так, чтобы другие были в полном шоке, добро пожаловать в мою команду. Возможно, ты просто не знаешь, с чего начать, либо перепробовал такое ощущение, что уже все, что возможно, и даже не знаешь, что делать дальше. Хватит! Пора двигать. За 8 лет стажа я тоже совершал кучу ошибок. Но учился. И каждая из них впоследствии приводила к победе. Димон Димон, как самочувствие? Дмитрий!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 Такого просто не существует Что, друзья, я думаю, всем будет интересно, чем я затарялся здесь для того, чтобы жить, кушать Покажу все продукты, скорее всего, здесь будет закуп на неделю или даже больше И, конечно же, расскажу, сколько это стоит по московским всем меркам Я думаю, стоит начать вот с этого пакетика Самый первый ингредиент, конечно же Ну еще пора отправляться на тренировку. Закинем вот такой вот прот. Маленький пакетик-пробник. Диман, салют себе, респясь за то, что мне его накинул. вы конечно, рис басмати, купил его по скидочке. Залетел четко, залетит офигенно. И отправляемся на тренировку Пуш. И скорее всего, стану тяги. План написан, план расписан. Посмотрим вообще, как зал. Заценим, проведу там первую свою тренировку. По отзывам, по моему первому впечатлению, это должен быть просто безумнейший зал. А еще за это время мы успели посетить Комету было, где встретили Леху Мокшана Кстати, фоточка вот здесь, в моем инстаграме. И те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Давайте сравняем цифру. На ютубе у нас 9000, а на инстаграме всего 6000. Поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на инстаграм. Зацените, что тут у нас происходит. Я вот думаю, может быть, вот этот прост накинуть прям туда или еще таки его развести? Или может быть, туда яйцонки? А -а -а. Не, я знаю, у меня, у меня есть вот это вот блюднота. Это, это, это, это сыр. У меня есть сыр, накинем его туда. В общем, вот такой вот у меня это типа обед Рис басмати, сыр немножко 30 грамм И, и протеин замешанный вилкой Вот такой вот чашки, Потому что у меня нет шейкера Точнее, он вот он есть Но он там занят Такие комочки, да, хм. неплохо, неплохо Я так в делаю, так Мне не привыкать Ишь, годнота Сыр, годнота, приятного аптита А еще I think you only love me cause I'm poppin' This a layup, this a rebound, then it's with the fade, not there, my hands rockin' When I link with ballpoint, you know it's not me I broke my thumb from thumbin' down Wifey on my line, she told me to dumb it down Mama on my line, asking how I'm dumbing down I think you only love me cause I'm popping. This a layup, this a rebound, then it's dry, man Tyson with the fade, not that air, my hands rockin' When I link with ballpoint, you know it's knockin' Get out my way, I'm so, I'm so understandin' в таком красивом райончике я живу, ну почти сейчас дома еще минут 30 пешочком ну где-то, минут 20 трение вызвать прям максимально вообще годное, топовое очень круто потренировался на самом деле сейчас еще зарежусь какой-нибудь ужин, типа творожка, риса каких-нибудь углеводов